И всем здарова снова, с вами Red Phantom, и сегодня у нас продолжение истории, часть вторая. Ну вы просто молодцы, лайки ставите, вообще всех люблю, обнимаю. Но сегодня у нас видос будет немножко по другому формату. Э, прошлое видео я вам рассказывал монолог историю, она не очень, я так понял, зашла, даже бренд своей линии был намного популярнее. Но сегодня мы будем рассказывать по фактам и... Как попутешествовать за... Сколько? Ну, давайте, за 6 минут. Поехали. Кстати, да, скажу по секрету, это уже третье видео. Смотри, я просто в шоке, как я так делаю. Ну что, погнали. Первое, выйти из магазина. Второе, сесть в автобус. Третье, ой, все, двери загреваются, мы уезжаем. Стоп, отель не будет? Нет, ха-ха. Ну ладно, едем в автобусе. Приезжаем на станцию. Утро, дубарь, выходим. Ай, как холодно. Дальше идем в плазму. Смотрим. Ууу, как красиво. А почему все за решеткой? Блин, 8 утра закрыто. Неважно. Выходим из плазы. Идем на центр. Центральная площадь. У-у, как круто, сними меня здесь. Дальше. Привет, Прага. О, нужно купить сувенирчики. Пошли купить сувенирчики. Посмотрели на цены. Перехотели купить сувенирчики, но вернулись, потому что надо. Итак, купили сувенирчики. Купили немного сладостей. Попробовали национальный чешский десерт. Мм, а что это? А, так это хлеб со сбитыми яйцами. Мне такой кот ест. Ну, в принципе, прикольно. Посмотрел на цену. Не прикольно. Идешь к булочкам Праге. Видишь красивый мостик. Мм, а какая бручатка, наверное, тысячу лет. А говорят, что тысячу лет. Да, вот бы у нас так дороги строили. Посмотрел на мостик. Мм, а там красивая речка. А что это, туда? Нет, это волтава. Ну ладно, красивый мостик. Понял, что поездка за границу не вечна, и скоро придется вернуться в свой Мухасранск. Блин, где там был мостик? Пойду, пожалуй, спры... Идем дальше. Увидели трамвай. Ух, какой классный! Да ладно, это же Ауди. Садимся в трамвай, катаемся, мм, как красиво и плавненько. А где оплачивать? Понимаем, что наличными мне оплачивать не получится. И столько карта, у нас нет чешской карты. Понимаем, что нам капец. Ждем остановки, выходим. Ух, неплохо, повезло. Дальше, идем. Ах, заглядываем город. Все торчат на экскурсии, а мы свободно шляемся по городу три часа. Супер! Увидели весь город. Дальше поездка в Австрию. Говорят, радостную новость. Будем ночевать в отеле. Ура! Наконец-то нет обус! Ладно, подъезжаем к Праге. О, как красивенько, посмотрим на вечерний город. Но нам говорят, что будем ехать в Рипец. Рипец? Где это? 120 километров. Классно. Хм. Едем. Захотелось в туалет. Блин, мы только выехали. Уже нигде не остановиться. Магистральная трасса. Ладно, 5 часов марафон челлендж. Погнали. Ждем. Дождались. Приехали. Сходил в кусты. Четко. Заселяемся в отель. Ммм, классно. Нам сказали, что будем спать до 6 утра. Сколько уже? А, 11? М -м, нормально. Поспим. Прям очень долго. Принял душ. Отлично. Освежился. Лег спать. Заснул на 5 минут. Проснулся. 6 утра. Надо вставать. Шведский завтрак. Четко. Выезжаем. Холодина. Ммм, дубак. Собираем все вещи. Выезжаем в Австрию. Граница? А где граница? Ммм, а ее нет. А, ну да, Евросоюз же. Едем в автобусе. Нам включают фильм про Австрию. Ммм, круто. А что это? А, мы будем в музее. Прикольно. Приезжаем в Австрию. Ммм, а здесь даже лучше, чем в Кракове и в Праге. Нам выдают специальные наушники, чтобы мы могли общаться дистанционно. прям как сейчас в школе. Ироничненько. Так вот, сидим, ждем экскурсовода. Лежим на траве, на лужайке. Ммм, как здорово солнышко греет. За это время нашел друзей выполнен отлично общаемся болтаем играем. подходит экскурсовод наша экскурсия начинается идем по прахе смотрим интересные места дальше свободное время ну что время показать знание моего инглиша заходим попить кофе беру кофе на английском разговариваю М -м -м, круто не зря 6 лет в школе учился дальше свободное время идем гулять отлично М -м, какая лужайка решили взять немножко воды и пиццы Опять же, уровень английского. Такфик. Спросили, где дорога. Сказал, что первый раз в городе. Понятно. Разошлись. Идем дальше. Осматриваем. Ммм, наверное, уже весь город прошли. Понимаем, что прошли только 20%, а то и меньше. Блин, четко. Дальше нас просил зайти на небольшую экскурсию. В заходим. Но мы ж там были. Офигеваем. Ну ладно, идем дальше. Гуляем по городу. Смотрим. Красота. Экскурсия в центр города. Смотрим. Дальше. Музей. Музей очень жесткий, испытание не из легких. Затекают ноги, болит спина, хочется присесть, но негде. Проходим 20 ячеек музея. О, наконец-то лавочка. Берем вкусное ягодное мороженое. Миссия выполнена, город отличный. Общаемся и ждем наш автобус. Венаха оставила хорошее впечатление. Ух, уставший на эмоциях, ложусь в автобус. Думаю, сейчас посмотрим фильм. Нет, засыпаю, правильно. Заснул, просыпаюсь, уже полночь. У меня будет, говорят. Вставай, ржаная, э, салам алеку, мы приехали в Будапештинку. Чё? кто, шо, Венгрия, а когда? Заходим, выходим. Опять заходим, забираем документы. Опять выходим. Опять заходим, забираем бутербродики. Выходим. Я это вырежу. Нам говорят, что будем кататься на пароме. О, отлично, как раз мечтал покататься по Дунаю на пароме. Что ж, ждем нашего парома. А вот и наш, М -м, вполне такой современники. Сказали, что будут выдавать халявный сок. И шампанское. Знаете, что я взял? Нет, здесь шуток не будет, я реально взял яблочный сок. Ну да ладно, садимся на паром. Ммм, на втором этаже прикольно. Но вскоре становится холодно. Немножко пофоткались, я пошел на первый этаж. Спокойно ем в и пью сок. Жизнь прекрасна. Закончилась экскурсия по Данаю. Садимся в автобус. Выезжаем. До рассвета нужно быть уже на границе Украины. Отлично. Приезжаем. Граница Украины. Ммм, дороги сразу видно в нашу страну попали. Проезжаем Закарпатти. Ммм, а здесь тоже не плохие горы. Едем, едем, едем. Соседнее село. Приезжаем во Львов. Дальше нас ждет happy энд. Дальше. Мы прощаемся, эх, жалко, такие хорошие друзья были, разъехались все, куда могли, мы ждем нашего поезда, поезд на Полтаву, отлично, садимся, выезжаем, классно, проводим там лето, и возвращаемся обратно в Херсон, миссия выполнена. Ну что же, как-то так, друзья, я попытался это все звучать, конечно, без сценария, без какого-то прям гениального монтажа, но... Таким способом я вам подал более интересную историю, как же все-таки я провел свой сентябрь 2019 года. Что ж, как бы спасибо, что досмотрели до конца, не переживайте, истории еще немножко будут, это формат не постоянный, поэтому еще пару выпусков и перейдем уже на другую тематику. Но ничего страшного, если наберем достаточно лайков и я увижу, что вы активные, что я расскажу историю про Турцию и про всякие трэш-поездки моего друга. Ну, а я с вами не прощаюсь, с вами я был Фантом. Спасибо, что досмотрели это видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.